А? Ранен. Ладно, мы уезжаем, мы уезжаем нахуй. Я умер. Блять. Ладно, и да, я увижу лучше. Наз... О, господи!